Добрый день, меня зовут Тарасова Моя Владиславовна, я врач-стоматолог-ортопед клиники Гостом. Недавно вышла моя статья, посвященная 3D-компьютерной диагностике височно нижнечелюстного сустава, а также различным аномалиям головы и шеи. В ней вы можете понять, каким образом боль в глазу, например, либо ощущение инородного тела в горле, может быть связано с неправильным положением нижней челюсти. На данном снимке очень хорошо видна аномалия кинера. Это образование дополнительного костного мостика на первом швейном позвонке. Здесь хорошо очень видна ложбинка, в которой проходит позвоночная артерия, и этот мостик защищает ее от сдавливания, от придавливания к черепу. В данном случае пациентка страдает бруксизмом, ночным сжатием челюстей непроизвольным, что она сама и отмечает. У этой молодой пациентки нарушен мышечный баланс, Вследствие чего связка, которая идет вот здесь видно от сосцевидного отростка, здесь должна была быть просто связочка, она шла к подъязычной кости, она превратилась в кость, то есть произошел процесс осификации, именно вызванный тем, что челюсть была задвинута в несвойственное ей положение, то есть ей было неудобно и мышцы просто адаптировались под это положение. У этого пациента также разрастание и осификация шилоподвязычной связки. Вот здесь вот очень хорошо видно, насколько она удлинена. То есть она должна быть примерно вот такого размера и достаточно тоненький, это шловидный отросток. Но поскольку к ней прикрепляется связка, за счет нестабильного положения нижней челюсти, эта мышца, опять же, и связка находится в постоянном напряжении, она идет туда. И она э, со временем, во-первых, вытягивает этот шаловидный отросток за собой, тянет его за собой, и образуется такая вот кость. То есть фактически шип. Э, иногда такие пациенты чувствуют, э, ощущают инородное тело в горле. Э, то есть если он настолько уже близко подходит к лодке, особенно при поворотах головы, он очень ощутим, такой шип. Также могут быть, может быть васкулярная симптоматика, как описано в статье, потому что здесь проходит внутренний и наружный вид сонной артерии, то есть он проходит, эта связка проходит между ней.